Всем доброго времени суток. О, позвольте представить. Это милое существо Эдна. А это Лили. О, да, я являюсь большим фанатом игры Эдна и Харви. Но, пожалуй, моей любимой игрой на веки веков останутся покемоны. Глейсион, я выбираю тебя! Многим известно, что я большой фанат покемонов. Я вырос с ними и до сих пор расту. А еще и без ума от Глейсиана, но это уже другая история. У меня полно игр про этих зверьков. Есть на Game Boy, Nintendo, PSP. А еще мы должны учитывать компьютер, в который я играл уже с раннего детства и пользовался интернетом. Покемоны везде. У меня была целая коллекция фигурок, которая состояла минимум из... 20 покемонах, вот в таких вот покеболах. А еще недавно у меня появился вот такой вот Глейси. Не обращайте внимания на дохлую поняшку на заднем плане. А еще, если мы заглянем на секунду в мой компьютер, то мы увидим вот это. О, oh, да, Майнкрафт в стиле покемонов. Вот этот покебол, который находится рядом со мной, он попался мне в одном из журналов. И угадайте, да, и он про покемонов. А теперь представьте мое счастье и радость, когда вышел Покемон Го. Ты ходишь, бродишь и ловишь покемонов в реальной жизни. О, боже мой, Хочу сообщить, что когда я поеду в Москву, то мы обязательно с ребятами вместе пойдем гулять. Ради вас вытащу Ферна из берлоги. А он и не против. Засниму видео об этом. Надеюсь, что оно вам понравится. Понравится наше мучение. О боже, да. Недавно мы ловили покемонов с моей подругой. Это было забавно. Мам, я гулять! С каких пор, доча? Разве ты не решила выбрать образ жизни Хики, дабы сей мать видео на свой YouTube. Да и покемонов ловить, ма. Ш Ш то Пока. Я нашла его, я его вижу, вижу. Ой, я вижу, там он покушается на бедный светофор. Давай, лови его. В кустах! Он в кустах! Я вызываю тебя на дуэль! А я принимаю твой вызов. Ну, они хоть погуляли.